Я уже как-то говорил, что когда а, ты занимаешься перекупкой Ты должен быть как пожарник Постоянно в готовности собраться и помчаться Только не на вызов, а на осмотр машины Вот и сейчас, буквально час назад В интернете появился очень интересный вариант Opel а, Двухдверная, 99 -го года Немного большим километражом Ну, по меркам европейцев то есть для Европы, да в принципе для России и для всего мира Километраж 200 тысяч это уже такая ну, психологическая отметка, критическая После которой люди начинают уже как бы бояться Того, что у машины есть проблемы, что она уставшая Ну и все в этом духе Но тем не менее цена очень привлекательная Поэтому я надеюсь, что если машина окажется хорошей Мы сможем на ней заработать Вот Сейчас... Я уже на полдороги до места осмотра. И мы вместе посмотрим, стоит ли эта машина на самом деле тех небольших, в принципе, денег, которые за нее просят. Мы почти у цели походу этой ферме. Потому что это не город, не поселок, а что-то вроде хутора европейского. То есть тут, если не ошибаюсь. Здесь 15 домов всего. Вот. где-то здесь эта машина прячется. Сейчас кучу GPS без, а то по-другому я не найду ее. Да, точно это какой-то хутор. Смотрите. Какой пейзаж. Живописный. Где-то вот здесь эта машина. А вон она. О, нашел. Находу перекупщик что ли? Так писал, как будто частник вроде. Хотя может частник. что-то мне подсказывает, что это. Хотя нет, вполне вероятно, что и частик тоже. Смотрим, вон она машина стоит. Сейчас брат тоже подъедет. Но я пока предварительно посмотрю. Ну, On n'a pas tu sais. Mmh. Accident Moi je pense pas. Moi je suis pas dans la vie de la voiture. Oui, oui. J'ai jamais. un peu de rouge, je suis pas dans la... la vie de la voiture. Je pense pas. Je pense pas. Parce que tu vois c'est pour les portes. va pas passer le contrôle. J'étais au contrôle avant en haut que j'avais... Mais j'ai pas passé pour le... le... Pour le pollution Ouais. Il est ouvert la voiture. Il y a juste une chose euh, que le Japon il doit être.. Oh, il tel. Il, il, il, euh, Comment tu te dis ça 8 lattes. Noitlat Noetlots, il fait. Oui. Drrrr, parce que normalement il était sous là dessus. Mais pour le contre-tanique, tu peux pas. Ah ouais. Je pense que c'est oh, à ligne droite. Euh. Il y a aussi y a juste un nouveau batterie, non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 Il doit pas être accidenté la voiture, tu vois, après. Ouais. On n'a vraiment pas de chance avec le temps ici. Non, c'est grave aussi par ici. Ah, on peut pas encore se plaindre, c'est pas vraiment l'hiver, l'hiver. Ouais. Ланжерон чики, ланжерон чики. Ланжерон чики. Что? У него эта луния, она Да. Это отлично, ты видишь? Это Машина теплая заводилась уже почему? Ça oui Parce que je dis, <cười> Странно, она как-то себя ведет. Я не понял. Ça fait déjà un mois et demi là, que je roule pas du tout avec. Il y a un bout de scotch noir qui est collé sur le voyant. C'est quoi ça Puis que les coussinets scotch. Bon, attends, attends. Ah, ouais, je le vois. <rire> C'est marrant, même qui C'est quoi qu'on qu voyant déjà euh, Je ne sais même pas. Moi j'ai jamais eu de problème. Moi j'ai qu'un même un nom de cette facture. Hein. Jamais... Ah non tient pas le tour. mais depuis combien de temps elle fait ça hein? depuis combien de temps elle fait ça elle triple moi j'ai jamais roulé longtemps avec parce que j'ai changé de travail je devais quand même du travail c'est mmh. pour ça que Et donc, le problème c'est le fuite ou c'est. Comment ça s'appelle C'est la pollution même. Euh. J'étais eu le contrat de le matin. Le... Des fois le... ils refusent à cause de la fuite. Parce qu'il y a fuite entre les, les morceaux de 8 lat. Des fois ils refusent parce qu'il y a des pollutions dans le, dans le gaz. C'est quoi les, les le De contrôle, ouais. малят для минут короче машина болеет лаш лаш держит газ держит специально такой умник О, видали какой умирающий лебедь? Сейчас подожду брата, может купим ее на запчасти. Если уроним цену в два раза, то за 300 евро можно ее даже так забрать. Потом э, по частям раскидать. Салон того не стоит, евро 200. Колеса, э, двери, капот, и все остальное. То есть с нее можно что-то поймать. А может даже отремонтируем. Сейчас вот с пацанами общаюсь, с рацией, перекупщики. Они тоже делятся, сталкивались с такой фигней. Это, говорит либо модули управление зажиганием, либо что-то там э, с отработанными газами. топорно сделали еще она видимо от времени короче скукожилась и э, отлипла и прямо горит короче за ней видно только не понял что за датчик это вроде бы чек посередине ну в принципе не важно что -то там кое-что не заклеивали плохо, плохо, тебя да что, -то Я спрашиваю как ты думаешь это модуль зажигания вот эти вот то что ты говоришь или э, рециркуляция потому что там что-то стопудово со впрыском или с воздухом, вот одно из двух. Потому что что-то машина душит, понимаешь? Что-то не то. Вроде нормально работает, а потом раз-раз, короче, сбоит. С мотором что-то явно очень сильно не в порядке, мягко говоря. Вот так вот бывает. Примчались, а тут такая печаль. По частям машина стоит, ну, как минимум, 500 евро. Автоматически. Просто это заморочки, где-то ее ставить, потом разбирать. По частям продавать это. Клиенты будут приходить там в день по несколько человек дергать тебя. Сейчас подумаем вместе с братом, потому что одна голова хорошо, а две лучше. Вот много вопросов, почему вы вдвоем, зачем. Да, ребят, одному работать невозможно. А если можно, то это будет так вот, одна машина в месяц. Две максимум. Если вы занимаетесь перекупкой серьезно, то без напарника вам, ну, просто забудьте про это. Напарник нужен по-любому. И напарник хороший и толковый, который соображает быстро, который понимает в машинах, который мобильный. Который умеет с людьми общаться, то есть это такое ремесло, знаете, оно интересное, оно такое насыщенное, но далеко не легкое. Ну, лампочка лампочка вообще приходит конкретный. Не, знаешь, кузов хороший, все, салон хороший. Это глуша какие-то, не страшно. А вот то, что она троит, да, это, это, конечно, не хорошо. Я говорю, она умирает, скоро сдохнет, она обратно. Что делать? Скажи, что для чего? На запчасти можно... У нее салон стоит 1,200 евро. Понятно, я же говорю, запчасти чисто колесо. Салон, диски, номер диски номер. двери, крылья, Батарейка багажник. Новый, новый аккумулятор, да. ну, крышка. По запчастям там много чего можно продать. Да? А по другому вариант нет. Ну что сказать? Вы сами все видели. Я даже знаю уже, как назову этот ролик. Умирающий лебедь. Потому что этот опель, это самый настоящий умирающий лебедь. Машина, которая вот-вот скончается. Проедет еще э, километров 50 или 100 и умрет. Ну как умрет? В принципе, э, там-то такого страшного тоже, может быть, ничего и нету. Но э, это просто-напросто неоправданные э, движения. Которые на самом деле ну, никому не нужны Поэтому мы пожелали ему удачи И попрощались Потому что нам эта машина За 500 евро неинтересна 300 евро, да, мы бы ее забрали без разговоров Там диски, салон И пара элементов кузова Уже зашкаливают за 300 евро Однозначно Особенно молодежь Свои машины часто дорабатывает Усовершенствует вот. Если у кого-то тряпочный салон Он с удовольствием выложит 200 евро за этот кожаный, потому что на самом деле он смотрится очень прикольно. Вот. Я так думаю, что сиденье и обшивки даже можно было и за евро 300 продать. Но, как говорится, дурень думками богатеет. Мы эту машину покупать не стали. Просто та суета и затраты времени, которые необходимо в нее уложить, они, ну, не рентабельны на самом деле. С нее наверняка можно было что-то выиграть, но взвесив все за и против, мы от покупки отказались. Неинтересно. Помните, как сказал Никулин в «Бриллиантовой руке»? Ну ничего, будем искать. До новых встреч на канале. Всего доброго. Пока. Вот она наш старый знакомый. Какая сторона была? Левая или правая? Левая. левая. Она болела с земли. Как там был рамзан замена? Кто не помнит, у этого мерца крема была пропущенная. Пробитая или пробитая что с ним? Было? Пробитая, да? Да, пробитая. Вот. П заменили одну стойку. Сколько стоило? 707 евро. 707 евро, то есть он старую отдал и взял новую за да, 707 евро. Три болта и внизу один болт. Все, получится болтов нету. Четыре болта. Да. Легче, чем обычный амортизатор, да? да? Меняется? Один штайкер. А какого размера она? Ну, примерно вот такой. Как амортизатор, да? Да. Ну как аморцентка? Да, Четыре болта и она меняется. И все. Я, э, два штекера вот один штекер здесь и э, другой два штекер. датчика, да? даже не датчика, а просто эти, штекеры, просто штекеры. Наверное. клапана, клапана угу. впускной выпускной, который дает, угу. давление собирает вот, и вот, и вот трубку вот. а вон же она, я вижу такая здоровая, да она? довольно большая ну, вот, смотри вот она эта стойка, она довольно большая а. смотри Сейчас мне Павелин может лучше можно будет снять? Конечно можно. Нормально. Вот она. в принципе такая простая, да? Система элементарная. Ну да, вот один болт нижний, длинный, гайки и три гайки сверху. Шланг и две фишки. Вот эта и еще по кредитам обед. Да. Все элементарно и просто. Получается проще, чем это, да? Чем ум... орд меняется да. легче? Меняется легче, но стоит дорого.